Кто за то, чтобы открыть заседание? Кто за? Против? Воздержались? Значит, принято. Единогласно. Значит, на повестке дня. Два вопроса. Первый. О избирательного актива по итогам выборов депутатов Государственной Думы и Федерального собрания Российской Федерации. И второй вопрос разное. Кто принимает повестку дня, кто за? Против. Сдержались, приняты единогласно. Значит, на проекте решения предлагается наградить грамотой Санкт-Петербургской избирательной комиссии Андрянову Тамару Николаевну, председателя УИК шестнадцать пятьдесят пять, Байко Елену Васильевну, председателя УИК 16.16, шестнадцать, Бочарову Наталью Сергеевну, председателя УИК 16.49, Меркулова Дениса Валерьевича, председателя УИК-1633, Садыкова Илью Ринатовича, председателя УИК-1624 и Широкова Екатерина Валерьевна, председателя УИК-1640. Значит, люди все давно работают, начиная от члена УИКа до председателя. Характеристики на каждого нам засчитывать буду, если члены комиссии хотят... Кто не успел ознакомиться, могут ознакомиться. Давайте так 5 минут на ознакомление. Угу. Ну и дальше проект «Вопрос включен». А когда тайцы избирательной комиссии, соответственно, награждение данных людей на почетной грамоте? Шампиана Тамар Николаевна работает в составе участковых избирательных комиссий Петроградского района еще с советских времен. То есть она работала председателем профсоюзного комитета Красного знамени. И когда еще комиссии формировались по поводу трудовых пейти, тогда еще она была в Петроградском районе по инициативе. И много лет она возглавляет участковую избирательную комиссию 1655 очень непростая, на данной территории голосует курсовая Академия Можайского, и сам процесс организации выборов он достаточно сложный в организационном плане, потому что очень много и военно голосует, и жителей данного избирательного участка, и у нее как бы проходит около трех тысяч, Но, как правило, много людей приходят к пить удостоверениями. и как бы, вот я считаю, что и еще у нее 5 марта и будет 70 лет. Я считаю, что если не не избирательная возраст, комиссия да. успеет, то ну она правда каждый раз говорит, что это последние выборы, но, но тем не менее выборы <laughs> заканчиваются и как бы все-таки она, а Николаевна останется. Да. Но... Ну, я хочу тоже сказать по поводу Андриановой. И у нас член комиссии Дрисов, он когда мониторил все наши протоколы, у Андрианы вообще не было никаких замечаний по ее сдаче документов, вообще все идеально. Mm -hmm. То есть действительно профессионально. Ну вот Лойка Елена Васильевна, она, даже, она председатель КУНО еще в статусе работает председатель избирательной комиссии муниципального образования УКВИДЕЦКИЙ, и на данных выборах она была председателем муниципального избирательной комиссии у нее высшее образование, политический психолог, большой университет закончил, очень грамотная, обдумчивая, Или Ленвасильная комиссия такая, в общем-то, устойчивая. И жалоб и нареканий не было по поводу данной комиссии. Бочарова Наталья Сергеевна, она работала первый раз председательницей мужской комиссии, но была секретарем и замом. Но, тем не менее она очень хорошо тоже ну, эти выборы, вот без ошибок, знаешь, ну, а что, Да, это с территории моего высшего округа. Она mm -hmm. отработала без, без ошибок, без жалоб, без каких-либо претензий со стороны наблюдателей mm -hmm. Для председателя, особенно который первый раз и на сдвоенных выборах, как бы, ну, достаточно oh. Я, кстати, да, с нее тоже переживала, потому что на первый раз на такие выборы, она э, сотрудников. Вы прочее на таблице мободицы. Она ведет очень большой фронт работы, связанный с устройством района. А -а -а. Поэтому все практически работы, которые в районе принимают с благоустройством, она принимает непосредственно участие. Конечно, за. Вопросы есть у кого-то по кандидатам. Ну, такой вот, даже, если сказать Миркулов Денис Валерьевич. Вокруг Посадский, Ох, посадский при, Ну, граница избирательного участка 1633 входит вокруг посадский, но Меркулов как бы не связан с ä, районом нашим, но тем не менее он уже много лет вот, проводит данные выборы и не работает. У него интересная работа, он работает спасатель mm -hmm. и, МЧС. МЧС, да. Но как у них там... подразделение МЧС. И, ну, он просто в силу своего то, что он такой социально активный, и нравится ему, там, когда он уже также работает, уже не первые выборы а в качестве председателя. Но Садыков Илья Инаевич Юсина Юрьевна, нам охарактеризует это своего муниципальный служащий. Ну, в 2014 -го году председатель был председателем комиссии, работает без ошибок, проработал хорошо, считает юрист по образованию. Да, молодец. Так что вы правы. детей уже хватило. уже время Трое детей в одном браке. И сегодня. Хорошего У членов комиссии есть вопросы по кандидатам еще? Ну да вот по широкому еще тоже могу предрисовать, что она муниципальное служащее муниципального округа, аптекарский остров и также она много лет работает в этой комиссии участковой прошла такой путь тоже от секретаря, члена комиссии ну она такая очень девушка амбициозная, да я думаю, что она она, она такая, у нее такой синдром отличница, она либо делает, либо не делает. Ей всегда хочется, чтобы... На семейную ответили. сторону она, пос, да, она, это она, человека, она посадила мужа с ребенком, да. а сама занимается да, да, работой. Она пришла к нам на выборы не на вот эти, а на 14-м году с грудным ребенком. То есть у нее... Она покормила, потом пошла снова в работу. Я говорю, Катя, ты как-то сделай перерыв. Нет, я не буду. Я буду работать. Есть, заставить мужчин вообще сидеть за ними в условиях везде активистка значит, ну а вот такая сцена, позиция активная она такая вот, вот, вот, вот. Молодец. Активный, молодец значит есть предложение проголосовать за весь список целиком кто за да. против <с воздержались принято единогласно значит выносится на голосование вопрос о ходатайстве. Упрощение почетной грамоты согласно списка Кто за? Против? Воздержались? Принято единогласно. Значит, по второму вопросу разное. Есть какие-то предложения членов комиссии? Нет? У меня, значит, тогда такое предложение. У нас 19 числа, День молодого избирателя. Предлагаем членам комиссии подумать. На тему какие мероприятия могли бы, хотели бы. Никита у нас будет, наверное, корминатором по этому вопросу. Мы когда это все переведем хотя бы в какой-то бумажный вид, тогда вынесем да? На... Не, провести это можно как бы. У нас Раньше, сроки там, поставили? Mm. Нет, это я просто Нет, вообще была декада, Я насколько помню, что мы проводили цикл мероприятий. Во-первых, да. у нас были по школам встречи. Mm -hmm. встречи mm -hmm. да. Во-вторых, мы организовывали все муниципальных депутатов, законодательные социальные у нас теперь много mm -hmm. депутатов. Петроградский район, можно их пригласить. Просто праздник школу. конкретно как, получается под нашу да. структуру. Да. Поэтому Когда были средства, приглашают. у нас с комитетом по молодежной политике вообще в большом зале да. э -э -э <связь> делали очень красивые мероприятия. А сейчас мы будут, <связь> да. потому что еще в городе не получили, они не из федерального. Но цветы хоть будут и благодарственные письма детям? Я так думаю, будет красивее. Просили его буквально Наталья вчера узнавала, mm -hmm. мы сказали, может быть, будут, но пока ничего не выделялось. Поэтому когда будут, нельзя. Mm -hmm. Будем просить администрацию, значит. И... У нас еще как бы отходная школа, как бы, проект был 84-й, да, mm -hmm. отдел, mm -hmm. в области избирательного процесса, избирательного права. Мы там много проводили всякие различные, но кроме уроков. Мы проводили всякие викторины межрайонные по правовым знаниям. Вот, -то, тоже опыт возьмите в эту школу, может быть, замок по Потому что, как правило, школа тоже планирует вот эту работу. У них в планах работы тоже есть. Потому что это Всероссийский день молодого избирателя. Он уже много лет, лет пять, наверное, привлекает внимание к ну, со своей стороны обращусь к муниципальным сотрудникам То, и в, время, с отделом да? образования. Угу. Ну, надо также да, на угу. про, про про про про про проект решения, угу. обратиться в учебное заведение, да, главное работать, корректировать территориальные избирательные комиссии. Значит, да, подумаем итог, есть предложение внести этот вопрос в про протокол про про и, и направить соответствующие. Службы и организации, письма с обращением, и членов комиссии, жду тоже, там, ну допустим, да. в течение да. недельки, жду предложения, чтобы в сформировать реки. план проведения. Да. Кто за? Против? Вы сдержались? Ну, у кого есть Принято. время, кому-то интересно, на самом деле очень интересно, и, а, ну вот, где, сколько вам хотелось, ну, я насколько что по-моему да, может кто-то сам хочет провести. Кто может кто-то хочет да, менять участие. Да, да. У нас отсутствующий член комиссии. Он хотел так сказать, проводить учебу, мы ему отправим, туда, отправим решение, если он хочет. Найдем школьников, да. пусть пойдет, почитает Нет, на самом лекции. деле он очень рамотно да, да, да, хорошо да, рассказывает. Да. Наблюдатель учил. Расскажете, детям, что произбирает на право избирать. Просто делится знаниями. А там формат я думаю будет такой, как мы запланируем. Нет, там есть мероприятие, у них есть лекция, интерактивная, что-то <как> можно там. Ну, может, и детям будет и вот, нет нет, нет в политический там. музей в декабре, когда вози водили, <как> <в Ваниле, как> пока <как> шла экскурсия. С рассказом они были как бы пассивны, когда началась вот эта интерактивная часть, что вот вы трое такая-то партия, вы трое такая, вы вот создаете свой герб там, лозунг и свою платформу, и потом зачитаете со сцены, остальные одноклассники это избиратели. Вот они две группы, кто на кого своих одноклассников притянет после того выступления, и они там гораздо активнее себя вели, чем в процессе слушания лекции истории. Нет, у них вообще в школах есть и по плану и воспитательной работы, дни правовод знаний. Мы даже ходили туда в рамках дни правовых знаний, нас приглашали. На самом деле дети подкованные, дети очень много уже знают, потому что мы, ну, дети, конечно, вырастают, и, я думаю, не лишним будет. Нам очень интересно посмотреть, даже если взять муниципальных депутатов как-то пригласить в дни в школе. Боярский вчера, между прочим, выступала. В интернете. Ну <г protrude> я бы сказал, что сам смотрел. Я с детства бы сказал, что старший. А ты младший. У нас сейчас с младшим, а он уже познакомился с старым. Младший сын депутат Государственного дома. От партии «Единая Россия». Предлагаю туда закрыть. Подготовить решение. Готовить решение, да. На Сегодня закрыть заседание и кто хочет. Кто за? Да. Против? Сдержались единогласно. Все, всем спасибо.